Всем привет, дорогие мои! Сегодня готовлю и хочу поделиться с вами таким пирогом, как маник. Этот пирог Маник он на кефире, но здесь рецепт без замачивания манки. Все тесто готовится сразу и выпекается в духовом шкафу, что значительно сэкономит ваше время. Далее, пирог мы пропитываем теплым молоком. Пирог необычайно вкусный, очень мягкий, с легким ароматом молока. Я думаю, что такой рецепт вам понравится, попробуйте его приготовить о том, как я его готовила смотрите в этом видео для манника на кефире нам понадобятся яйца, кефир, сахар, мука, манка щепотка соли, разрыхлитель ванилин или ванильный сахар а также сливочное масло более подробную рецептуру я оставлю в описании под видео сейчас сливочное масло я разогрею в микроволновке, чтобы оно растаяло к яйцам я добавляю сахар щепотку буквально соли и ванилин все перемешаю, туда же вливаю кефир, сливочное масло, манную крупу, добавляю разрыхлитель и просеивая в тесто. Должно получиться однородное тесто без комочков. Далее мы берем форму, смазываем ее растительным маслом. Дно формы я для удобства застелила бумага для выпечки, бока и дно формы я смазываю растительным маслом. Выливаю подготовленное тесто в форму. Духовка у меня разогревается до температуры 180 градусов. Будем запекать примерно 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке, так как у всех духовки по-разному пекут. Я запекаю на верхнем и на нижнем разогреве. После того, как первый пропекся, он стал такой румяный, красивый. Мы проверяем его при помощи шпажки. В идеале на ней не должно быть не пропеченного теста. Я его сейчас вынимаю из духовки. И пока пирог горячий-горячий, я поливаю его сверху молоком. Молоко пропитает его. Он будет очень-очень мягкий. И прямо в этой форме я даю ему постоять, чтобы он пропитался и полностью остыл. Пирог мой уже остыл. Я по краю формы пройду с лопаткой, для того, чтобы его легче было вынуть из формы. И переложу его на блюдо. Желание пирог посыпаю сахарной пудрой. Смотрите, какой он пористый, безумно нежный, очень мягкий, пахнет ароматом молоката, так как мы его пропитали. Попробуйте такой манник приготовить. Очень-очень вкусный. Я уверена, что такой пирог займет достойное место в копилке ваших рецептов. Смотрите, какой вкусный. Ну, а если вам понравилось видео, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы с вами увидимся в новых видео. До встречи. Всем пока.